Вопрос. Что такое рефакторинг? Ответ. Рефакторинг – это процесс изменения внутренней структуры программы, не затрагивающей внешнего поведения и имеющий цель облегчить понимание ее работы. То есть вы не трогаете бизнес-логику, вы изменяете удобочитаемость в лучшую сторону, это и есть рефакторинг.